Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я продемонстрирую настройку преобразователя давления Applesense модель APR2000 с помощью встроенного кристаллического индикатора и кнопок. Чтобы войти в режим работы изменения локальных установок, необходимо нажать и удерживать не менее 4 секунд а любую из трех кнопок. Выдерживаем. Входим, появляется сообщение «Exit». Перелистывание происходит, э, «Reset» — это перезагрузка процесса измерительной э, головки и перезапуск преобразователя. Фактори, возврат к заводским настройкам. LCD2DP – это положение десятичной точки на отображении значения на LCD2. LCD2VR – это тип перемены процесса, то есть индикация либо давления, либо пользовательской переменной, либо температуры сенсора давления и процессор температуры. Тип переменной индуцируемый на LCD1, значение величины потоку, значение величины в процентах. Squared – Отсечка сигнала характеристики квадратного корня в процентах диапазона. Используется при измерении расхода. Трансфер. Характеристика выбора типа характеристика выходного сигнала. Линейная, квадратного корня, специальная, квадратичная. Демпинг. Электронное демпфирование до 60 секунд. А, юнит. Единица измерения отображается на LCD3, то есть в данном случае это килопаскаль. Затем set urv а, это установка ре, верхнего предела измерения, либо заданным давлением, либо... С помощью кнопок мы вводим значение, которое мы, на которое перенастраиваем. Затем, set LRV, это настройка нижнего значения, pv zero, обнуление. Вот. Таким образом, чтобы перенастроить значение верхнего предела измерения, нам придется проделать следующее. Мы уже в меню нажимаем вниз кнопку, так процесс обнуления, процесс перенастройки нижнего диапазона и процесс перенастройки верхнего диапазона. Подтверждаем. Так, значит настройка давления подаваемым и настройка значения вручную. Он показывает то значение, которое сейчас настроен прибор, 20 килопаскалей, Значит, 20 целых, и там 3 нуля, это положение десятичный. Так, подтверждаем. И вводим таким же образом. То есть, а значит, сначала мы вводим 25. Затем ставим точку. И подтверждаем. Таким образом, прибор перенастроен на значение от 0 до 25 килопаскалей. Все. Спасибо за внимание.